Меня зовут Андрей Воронин, проект «Диетологика». Если хотите худеть на 2-3 размера в месяц, кушая без ограничений и обрести долгожданную свободу в сфере еды, жмите сюда. Это не диета. Мы против вранья диетологов. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса